О, ну конечно, а я заставлюсь? О, он не дает. Блин, я до трубы не дой. А чё, чек взял? Так, остановись, остановись, остановись! О, вот это с... Ребята, всем привет, с вами как всегда Сергей Егора, а это скилл-тестик на особом транспорте. Вот. Всем привет, всем привет. Я уже перед собой вижу, это какая-то дичь. Какая-то. Политушка. Политушка. А! Больная фантазия, братан. Очень больная. Но все равно сейчас в нее залетать надо. Думаешь? Да. Куда? Влево, вправо, влево, вправо. Сюда, наверное. Серега, разойдись. Это что это как? А, не А, надо еще привыкнуть у нее на какую кнопку этот. Турбин. На X. Блин, это же вообще неудобно. На E прыгает. Ну, я понял. Ой, скорости дофига. Ну она. Сейчас что-нибудь придумаем. Ай-яй-яй. Oh oh это... О май гад, о май гад. Амагат. Что-то это... Амагат. Во, я смотрю, а? там хорошо. Не хорошо. Не хорошо. Фига там высоко запульнулся. Игра да, там да, летел она а что блин Трунк. надо неудобненько реально клавиши стоят О. так я погнал я еду Хы. только там еще прутья есть всякие разные а ну здесь такие язычные прутья и угу. ветрячок а, -а, а я на ветряке короче отвалился ветряк привет да? на Ты так вот понял. все поехал сверху все этот прошел, короче, ветричину. Я вот не знаю, как она по спирали поедет, потому что я не помню, на заднеприводная или нет. Ну они а не, нормально едет нормально. Нормальды. А, тут, блин, еще под конец, короче, вол райда. Тут там этот. В дырочку надо попасть. Ну там не сложно. Мне кажется, если ты в кольце засеешься, ты скорее всего заедешь. Ай-яй-яй, а, не, Ни хера не заедешь, если. Там... Короче, надо... да, да. Там надо будет в дырочку попасть. А тут куды? А тут в трубу. Так, блин, ну, реально, короче, у нее максимально неудобно стоит кнопка турбинки. Да, Давай. блин, чего я опять вылетел? О! Да? Ну, конечно, а я засевлюсь? О, сволочь, я ехал. Спасибо. О, О, Армас И... заселся. Криво коса, но засейвился. Нормаз. Ну, в принципе, реально не такая уж и сложная гоночка. Че там? Никак по наволрат не можешь заехать. Ааа! -а -а -а. Да я. В меня витряк сбивает. Ветряк сбивает? А, ты уже туда ходишь, от Нормас. А до куда я должен был еще не доходить? думаешь я прям шара такой да нет я в тебе верю. блин тут короче дичь ровненько сейчас так встать надеюсь что ровненько из какого разу ветряк прошел со второго я почти в дырку попал ну просто да, в... х... раз а. меня ветряк я сам там закосячил я мог его пройти. Я просто слишком низко спустился и в эту в кольцо зацепился и там остался короче во второй раз я его по верху проехал, Нормас. Я не могу по верху проехать. Почему? Потому что он не дает мне по верху. Блин, я, я до трубы не долетел. А что, чек взял? Я чек взял, под трубой пролетел. Так, о, прикольненько. Это жики. Тик. Еще один... Блин. Дурак. Ой, дурак. Ой, дурак, дурак. Не дурач меня. Да, блин. Да... Опять этот витраг сран. Я сран. О. А какого фига? Витраг сквозь меня проходит. А вот, все ну, проходит так, э -э радуйся так вот так вот удобней перевернусь Вау. вол дофига что то в нем дуре. а я застрял да можно отстрять немножко всем чуть-чуть вот так вот да. на самом деле нога турбинка это это хорошо возьмем да блин тайминг я жду тебя вот он вот он идеальный тайминг тек ну ну, ну ну ну ну ну ну так наверх да Наверное, сюда, только, только вот поточнее бы. Что ты там? я Чё ты там? Я немножко. Где а, а? там? Живи. Как ты там? Так, я понял. Вот сюда. А. Витричелла! <свист> вот сюда. Так можно мне еще как-нибудь забраться вот на это вот все дело? Оп, ну давай-давай-давай, о, о, скиллуха пошла, скиллуха пошла. А, я что-то как-то подзастрял маленько. Можно ты поедешь? Блин, а что, ты, ты больная, что ли? О, давай-давай, ну скорость же была. Давай-давай, кверху-кверху-кверху-кверху. Во-во-во. Нормас. Затащил. Прутики. Тут есть прутики. А, ну они изичные, как бы. Э -э -э тоненькие тут всякие штуки есть. Так, окей, окей, окей. Есть и нормальные прутики. Блин. И у меня что-то не получилось. Амагат, Амагат, Помогает. Oh Шок. Контент. Блин, там еще и засейвиться надо. Чего? Так, остановись. Остановись. Остановись. О! Вот это с. А тут потом чё Так. Вот это сейф! Надежный сейф. Мне хватит скорости, надеюсь. Не хватает! Блин! А -а -а! Чё, засевился, не засевился там, Я засейвился под трубой. А, нормас. Пой поймал чек, короче, да? Нет. Нет. Я засейвился оттуда, там, где от куда, кор откуда нужно было прилетать, к На мана. А давай ты поедешь, нет? Остановись. Фу. Так, я спиральку проехал, короче, большую. Две маленькие осталось, короче. Угу. А тут уже у нее скорости хватит нормально. А ты, ты, а, ты там, на этих спиральках? Да. Я взял чекпоинтий. Тикс. Ехаем дальше. Я надеюсь тут же сюда надо. Или куда надо. А, чек внизу. слепо шарик. На карту-то зачем смотреть? Муау. Блин, плохая идея была с турбинами. И что теперь? Теперь флип. -ы. А Жопа какая-то. А теперь, а теперь надо флипаться. Я теперь понял, почему здесь в начале две эти штуки. Ой. Что, я в центр полетел. Mm -hmm. Да куда ты? Б... Б... Так. Я поехал по вураидине. Опять прутья флипец! Вот в воду флипец! Ну, ой, залетел. Трубу попал? Да, через щелочку. Красава. Я типа под трубой пролетел. Я не ты. Я делаю все как надо. красава, красава, ничего не говорю. Да блин. Так, флипнулся хорош. Так, вот этот флип я блин занесло. Ч ты уже на землю нырнул? А! Блин, ага, какую землю я там вот это... с прутями борешься? Да не с прутими дальше с этой фигней Я что-то задумался и не я с... перепрыгнуть, К... же, по идее. Кой? Кого? Ты вот эту херню. Какую? На дороге. Не понял. Да на дороге после.. О, засевился! Флип! Не дрифтуй! о я чек взял! Mm -hmm. Да, короче, там уже изи чек остался. Я тебя тут жду, короче, в кольце. На перепрыжке с турбинкой. И завофрил флип еще один. А, хера я дорогу нашел! Она внизу, там прям. А, в общем длинная такая, сторону берега. Так слышь, yeah. это ж. Это же лайфхачная херня. В Она вот в этот чек ведет. Да? Да. Она реально ведет ровно в этот чек. Ну-ка, что-то около чека уже что? Там, ну ты близко, кстати, да? Прицелься так тут, я... короче, в меня так прицелься. Ты... Ты где? Ну, в тебя. По карте, да, смотри, я, в, типа, в этой... Там это труба. Ничего, ну, пробуем. Чья волнатка проедет, ну, это шло. Ну, О -то Только постарайся, там если <связать> чё, <связать> Ты чё? Я прыжок нажал. Чё утонул? Да. Епта. Ну все, давай спустя ис... полчаса. <связать> давай исследовать. Я хз чё там дальше, потому что я. <связать> 40 минут. Ты чё сделал, козёл? Я тебя сдул что ли? Да. <связать> <связать> <связать> Тут скамейки, я не понял их что ли? их по-моему перепрыгнуть надо. У тебя 40 минут. Или там есть объезд где-то сверху, снизу. Там скамейки дальше просто. Так и чего, взял так, прыгнул. Поехал там дальше. Турбины нету. Или ты сверху откуда-то прыгнул. Так сверху прыгаешь и все. А! -а, -а. Блин. Только, блин. А как нам финишировать так, чтобы... Блин. Да твою мать меня занесла. Да вообще сейчас как проклятый. Там крутить ты только постарайся не финишировать я а меня вниз тянет после прыжка а я спокойно так. поехал а! так ты тоже а! старайся нет Ой, я все я прыгнул старайся Слушай, там, не там финишировать. Не получится не финишировать так вот я Скорее вот не уже это увидел не, я сейчас я еще сп... попро... попробую, попробую поготь так, так, тихо. О, все, я затормозил. У меня получилось. Съехи. Все, давай. Жду. Финишируй. Уверен? Да. Ну, смотри. Вруньк. Все, взял? Не разбился? Да. Красава. Ага. Лайка, ребят, просмотр. Че ты материшься? Завязывай. Вот, спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилась эта карта. Она как бы интересная, но что-то такая проблемная. И я в шортиках мне поменяли одежду, гады. <laughs> вот, всем удачи, всем пока. До свидания.